Всем привет, ребята, меня зовут Богатейший Ди, и добро пожаловать в новое видео. Рынки истекают кровью каждый день, и даже передышки не дают. В последний месяц я очень активно освещал то, как Федеральная резервная система США ошиблась со своими инфляционными прогнозами, и то, как они собираются с этим бороться, повышать процентные ставки, продавать свои активы и так далее, что, конечно же, приводит к падению рынков. Но есть кое-что, что скрывается за этим падением прямо сейчас, и это не федеральная резервная система США. В этом видео я расскажу конкретно, что и кто это. И если тебе нравится подобного плана контент, как всегда, буду очень рад поддержке любой активностью. Это помогает каналу находить себя в алгоритмах ютуба. На вчерашнем видео вы поставили 24 тысячи тысячи лайков. Не может же быть такого. Но если это действительно так, то большое спасибо за такую поддержку. Итак, начнем с этой статьи. Глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила, что повышение ставок может помешать восстановлению мировой экономики. Выступая в пятницу на конференции Всемирного экономического форума, она решительно настояла, что повышение ставок в Соединенных Штатах может иметь серьезные последствия для стран с высоким уровнем долга, в котором преобладает американский долг. МВФ – это международный валютный фонд, это как банк для банков, грубо говоря. И они предупреждают мир, при повышении ставок ФРС США доллар начнет укрепляться. С ростом доллара по отношению к другим более слабым валютам очень усугубится долговой пузырь, особенно для тех стран, большая часть национальных долгов которых находится в долларе США. Им понадобится больше собственной национальной валюты для обслуживания этих долгов при усилении доллара. Просто посмотри, что случилось с мировым долгом. Ситуация с ним отодвигается дальше в будущее, но чем дольше мы будем отодвигать ее, тем серьезнее будет кризис, который она спровоцирует. И я думаю, что сейчас она уже действует на рынке и их падение. В декабре 2021 года, исходя из данных МВФ, мировой долг достиг отметки в 226 триллионов долларов. За один год он вырос на 28% мирового ВВП, и это самый быстрый годовой рост со времен Второй мировой. И это за 2020 и 2021. Сейчас, я думаю, еще хуже. Размер долга становится просто невероятным. И с такими темпами мы однажды переступим триллионы и перейдем уже к квадриллионам долларам. Но самая большая проблема, которая из этого вытекает, что на фоне таких огромных долгов Центральные Банки Мира печатали и печатают рекордное количество денег в попытках вернуть экономики к предковидным значениям. Зато, с другой стороны, страны не стали больше при они не стали инновационнее, качество жизни граждан тем более не растет. И время расхлебывать последствия жизни в долг десятилетиями вот-вот настанет. 2020 и 2021 год стали идеальными, чтобы показать нам, что современная монетарная политика и финансовая система просто не работают. Давай посмотрим, как именно повлияли заявления МВФ на рынке сегодня. Доу Джонс находится в свободном падении. Сегодня он потерял 450 пунктов. S&P 500 находится в свободном падении. NASDAQ тоже находится в свободном падении. Он уже упал на 14% со своих пиков. Криптовалюта и биткоин, которые очень сильно коррелируют с NASDAQ, как мы вчера это поняли, тоже падают, теряя за неделю от 17, 20, 30, даже 50% стоимости. Даже драгоценные металлы, как золото, тоже падают, хотя, кстати говоря, не так активно, как все остальное. Также, если мы посмотрим на облигации, США, Великобритании, Германии и так далее, они теряют буквально тысячные процента стоимости. Очевидно, люди пытаются спрятаться от падения рынков в облигациях и, может быть, немного в золоте. Именно поэтому золото падает не так охотно, как все остальные активы. Кажется, инвесторы, которые прячутся в золоте и облигациях, верят в то, что ФРС США – еще передумает. И 25 января на очередной встрече они скажут, мы все отменяем, рынки уже и так сильно упали. Но опять же, как я говорил, не только ФРС США провоцирует такие распродажи на рынках, это также и Международный валютный фонд и то, о чем мы поговорим сейчас. Задумайся, насколько же слабыми стали рынки? ФРС еще даже не поднимала ставку, только лишь сказала об этом. Просто разговор о повышении ставок на 1% разваливает рынки. Рынки супер слабые, и не только сейчас. Они были слабыми и в прошлые два года. И единственная причина, почему они так росли в 2020 и 2021, заключается в том, что ФРС США раздувала их искусственно. И сейчас люди начинают это понимать, что еще больше провоцирует падение. Около недели назад мы говорили о больших событиях, которые могут повлиять на биткоин и рынки. И эти события уже произошли. Крупные компании начали отчитываться о своей доходности за четвертый квартал 2021 и дела идут совсем не так хорошо, как прогнозировали. Акции Netflix упали на 20% на фоне низкого роста подписчиков. Ниже прогноза. Акции Goldman Sachs упали на 7% после выхода финансовой отчетности. Квартальная прибыль сократилась на 13 Процентов И так далее, и так далее. Я думаю, что хедж-фонды и институциональные инсайдеры просто очнулись и осознали, насколько сумасшедшим стал этот пузырь. И мы говорили в начале месяца о том, что инсайдеры распродают активы. Немногие люди об этом узнали, но 95 тысяч человек, которые посмотрели это видео, были готовы к этому падению. Что будет дальше? Если в Штатах не будет нового пакета финансовой помощи этих стимулов, то доходности компании не будут выглядеть хорошо по сравнению с 2021. И здесь работают простые правила рынка, если компании не достигают поставленных прибылей, и за это расплачиваются их инвесторы. Это правило описывается индексом Shiller P.E. Ratio. Он показывает соотношение цены акций компании к ее прибыли и около месяца назад мы уже говорили о том, что сейчас находимся на отметках настолько высоких, что таких не было даже в 1929. Хотя, кстати, до отметок доткомов мы еще не доросли. Но обычно настолько перегретый индекс P-Ratio приводит к падению рынков, которые мы и наблюдаем. Каждый раз, когда индекс взлетает под 40 пунктов, фондовый рынок падает на 20% и теперь уже тянет за собой и криптовалюта. Однако фондовый рынок, как мы видим на примере S&P 500, упал всего лишь на 9%, но никак не на 20%. А значит, что этот крах еще может быть не закончен. Но есть еще один огромный индикатор, который доступен только ютуберам. И который также показывает слабость экономики сейчас. Показывает, что компании боятся. Показывает, что в 2022 экономика может замедлиться. Что происходит на ютубе? Компании платят ютубу за то, чтобы он отображал рекламу их услуг и товаров, видеороликах. В прошлом году, когда были финансовые стимулы, пакеты помощи и так далее, компании делали рекордные прибыли, и им буквально приходилось соревноваться за рекламные места на ютубе, поэтому реклама была дорогой. Но что происходит в январе этого года? Многие коллеги, в том числе и англоязычные, говорят о падении рекламных бюджетов на 30 и даже 40%. Компании платят на 30 и 40% меньше, чем в прошлом году. По своему каналу я могу сказать, что это действительно так. По сравнению с декабрем и ноябрем компании урезали свои рекламные бюджеты процентов на 30. Это видно на этом графике. Мне в принципе все равно на это для меня доход с ютуба это приятный бонус за мою работу, который я в основном трачу либо на зарплаты, либо если эти деньги остаются, я просто вкладываю их в криптовалюту. Но что это значит? Компании сейчас боятся. Они не вкладывают слишком много в рекламу, как они это делали в прошлом году. А это означает, что они ожидают от этого года замедления роста экономики, как я. Минимум, как минимум, замедление, кто является лидером рекламной индустрии в интернете, конечно же, Google. Google зарабатывает огромное количество денег с рекламой, и судя по всему, отчеты от доходности компании Google в этом году будут не очень радужными. Я обозревал прогноз Илона Маска о рецессии в этом году. 1 января 2022 года я выложил это видео. Люди тогда спрашивали у него, когда же она случится. Илон ответил, что по его ощущениям это будет не позже 2023. Большие шансы на рецессию он видит весной и летом 2022. И хотя мы должны подвергать сомнению все, что слышим, кажется, что этот его прогноз вполне оправдается. Что еще интересно, и мы об этом говорили месяц назад, что инсайдеры активно продавали. Причем эти продажи побили все рекорды, особенно на техно-компаниях. И как мы помним, институционалы, что зашли в биткоин, трактуют его как техно-акцию и ведет себя биткоин точно так же, как и остальные техно-акции. Является ли совпадением эта инсайдерская продажа или нет? Мне кажется, что нет. Как я говорил, последней линией обороны являются крупнейшие компании. Топ-10 или топ-20 компаний, которые в принципе и определяют вес индекса S&P 500, это Apple, Microsoft, Amazon, Tesla и так далее. Именно эти компании и заставили людей поверить, что фондовый рынок силен, хотя множество мелкокалиберных компаний из индекса S&P 500 уже несколько месяцев находятся в медвежьем рынке. Если крупнейшие компании начнут сильно падать, то весь индекс полетит вниз и потащит за собой все остальные рынки, в том числе и биткоин. Но что это значит «для нас»? На самом деле у нас впереди еще очень длинный путь, чтобы рынки нашли свои справедливые цены после того, как ФРС США их раздувало на протяжении двух лет. При таком индексе Shiller P-Ratio обычно рынки падают на 20%. Сейчас они упали на 8-9%. Как я говорил практически весь прошлый год, падение на 20, 40, 60, 80% это моменты, когда я начинаю покупать. Конечно же не на всю котлету, нет. 5% депозита одна сделка, или же фиксированная сумма каждый месяц. Я на самом деле очень рад этому падению. Я его так долго ждал, потому что я не мог купить биткоин на этом растущем рынке, а я хотел его покупать. Теперь у меня есть такая возможность, и я этому очень-очень благодарен. Я хочу накопить как можно больше биткоинов на этом падающем рынке прежде, чем начнется...